Так, уважаемые присутствующие, мы значит, проводим заседание комиссии значит, по жалобе от наблюдателя Креневой ЛА. Значит, жалоба, один вопрос у нас ⁇ рассмотрение этой жалобы, принятие решения по этой жалобе. Значит, 13 января двора, 13 года, 21-30 помещений для голосования были внесены из другого помещения, невозреваемыми наблюдателями, перенавленные сны и ящики для голосования. Так как был нарушен пункт 1 ст. 61 ФС-61, нет уверенность в том, что ящики не были э, перепечатаны заменой бюллетеней. Прошу вам рассмотреть и признать их недействительными. Значит, э, в соответствии с законодательством, которые, значит, основание статьи 44 пункта 12 закона муниципального номер 130 26, 11, года, -го от 12, 6, года, статьи федерального закона 67 от 12.06.2002 года, Пункт 13.68 статья. Значит, основание для признания бюллетеней действительного является наличие в наступном ящике бюллетеней больше числа заявленных избирателей, содержащих отметку о числе полученных бюллетеней. У нас здесь присутствуют представители, которые осуществляли наблюдение за проведением значит, вне помещения голосования. Значит, э, здесь у нас есть представители, э, это э, члены с священного голоса, которые тоже могут обсуждать эту тему. Поэтому я, значит, представители, которые у нас были э, на наблюдателями не акты, акты. Все, все реально, может, не, ну, в принципе это именно не просто а вот так вот. Да, это логичная линия. Вот Обоснованно. Ли, как это надо было? Ну, да, вот <связывание> <соброшение. связывание> да, да, да. реально <связывание> круто. то Mm -hmm. Формально в основном они каких-либо границы. Только там в законе написано. И ясно, конструктор игра возможно, что в законе также нет оснований и выносит. Согласно да. автосование вещений, значит, которые проходили выборы. Значит, первые. Нет, 61, 61, Это, У нас 9, 9, 9, 9, у нас Это, да. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Значит, согласно проведению голосования вне э, помещения, которое проводилось э, с 9 часов, э, было выдано... Э, значит, с 9.00 до 0 до 11 00, э, ящик номер 1... Для проведения голосования в помещении было выдано 18 бюллетеней, возвращены неиспользованных бюллетеней 5, значит бюллетеней для голосования в помещений 13. Присутствовали у нас Гетман, для, значит, и Большакова, и Муравьев. Так, прошу высказаться, значит, по этому поводу. Пожалуйста. По наблюдатели. По поводу того, что были нарушения при проведении выборов и действительно они подтверждают, что там остался, проголосовал 13 человек. <тас> кто, нет, кто, Ваня, был. Те, кто был присутствующим на Кто присутствовал а, при голосовании? Пусть Я был при первом голосовании, когда мы ездили. Uh, воз, воз. Да. Там да. как раз все 13 убеждений, да. которые были использованы, должны выходить. Так представьте, пожалуйста. Светлан Андрей Александрович. Вы у нас представитель совещательным голосом. Так, уважаемый Гетман Иван, кто, Гетман Иван Владимирович, я подтверждаю, что в ходе голосования на дому нарушений произведено не было. То есть ну, все, что происходило, ходило законодательству. 13 бюллетеней. Вы подтверждаете, что была почва вещи? Да. Подтверждаете. Хорошо, спасибо. Значит, по первым, второй выход тоже в ящике номер один было с 15.50 до 16.30. Значит, в ящике для голосования вне помещения было 4, 4 бюллетеня выдано. Возвращено было 0. Всего а в ящике 4. Были полубеженцева. И муравьев. Вы подтверждаете, что это было там четыре? Да. да. Так, были опять же Гетман и Король. К сожалению, короля нет, пожалуйста. Нет, здесь, есть? Здесь, здесь. Ага, пожалуйста. Король Александр Юрьевна. Я подтверждаю, что голосование происходило в рамках закона и что все четыре бюллетеня были использованы героином. Так, уважаемые. Я? я подтверждаю что в ходе голосования на молчате воде не было привезно никаких противоправных действий, все происходило по закону, и было опущено то количество бюллетеней, которое было доедно. Тогда, значит, основание статьи, которые я вам уже сказала, мы отклоняем жалобу по первому ящику, значит, ящик номер один. Я прошу смотреть всех членов правосовещательного голоса, значит, наблюдателей. Еще один ящик. пожалуйста, еще один ящик. Значит, присутствовали это Большакова, Махрова с 18.45, участвовали в нем Лебедев и Бароненко. Значит, спрашиваю, Большакова, Далина Рубина, Махрова. Так, подтверждает ли, что действительно три, значит, были проголосованы? Проголосованы, да. Дома не было, как ну проголосовали 3? два. Выдано три Слушай, там 13 плюс 4? да? Как-то так А был ну слушай, я не не читал. Так, сейчас дальше будем уже это я уже Выдача бюллетеней Принеси, пожалуйста, выдачи бюллетеней Сейчас он вам предоставит выдачу бюллетеней Выдано 3, используемо 2 Итого в первом ящике всего должно присутствовать 13 плюс 4 плюс Два. Итого. 17, 19. да? Да, посчитал. 17, 4. И члены. 17, 2, 19. Сепортивники Противники просто было том что было голосование там конечно, это к сожалению, теперь так будет прикол если они встроят если дай этого как красиво получилось, что просто не может быть больше как же мы же проголосовали ребята я делаю, я делаю, я Стараюсь как я. Да. Значит, удачнее. Да. Все-таки добрую Ломбами и были такие. А у нас они в ящике были. Значит, еще раз уточняю, по первому ящику всего должно присутствовать, значит, у нас здесь 17 бюллетеней. Значит, какое будет предложение по первому ящику отказать? 17-19. 19, сказать. 19. 19. Да. Представитель, кто ходил с первым ящиком. Встаньте, пожалуйста. Вы два, так еще кто с первым ящиком ходил? Первый ящик. Выходили, и потому что, что в первый раз выходили, второй раз, раз два, два раз ходили. Тут два раза. Значит, по сути, должно быть здесь, значит, еще раз, 13 и 4, 17 предупределений. Сказали, что было два. И два еще и есть. Два, во втором и ящике секретаря... в первом ящике 19. Татьяна Леонидовна, мы я ездил, как показатель, с первым ящиком. три раза повторили, девятнадцать. Последний раз выходили, Два бюллетеня. Шагомах, да. Это был ящик номер один. один. Это был последний. Это был последний. Два два три бюллетеня, шага. два проголосовали. Держи, какой Это был третий, раз. Просто, раз. третий раз. раз по первому ящику. То есть, 13, 4, номер один. У меня так и было. У меня сами были. Так, беременная, как Я да, сама. Да, Вы внимательнее, когда да. да. Давай, это... Да, чего Первый ящик три раза. Да, число заявлено. три. Да, Три. 2, 3, 3, два, 3, 4, один, два, два, один, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, его, 1, да, слушайте, Первый раз, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, а еще, давайте потом. Сейчас уже не уйдет в Заседатель Сейчас я извиняюсь, товарищи наблюдатели и все Сейчас, да, просто председатель Павел. Сейчас я ей объясню, потому что пока вот сейчас секретарь с этим разбирается, потому что это как бы чуть-чуть ее обязанности. Вы пять минут подождите, пожалуйста. Ну, давайте Ну, я понимаю. первый раз. Мне как будто первый раз они проводят. не первый раз они проводят. первый раз мы так же сейчас что нужно провод Все тоже. Значит, мы возвращаемся к жалобе, потому что здесь признать недействительными, значит, эти предприятия в этих ящиках, значит, уже мнение мы слышали, поэтому, значит, у меня есть предложение. Кто хочет высказать еще? Значит, есть наблюдатели, которые присутствовали при голосовании. Кто хочет высказать? Есть желающие? Президент все ящики действительно проголосовавшими согласно ведущую законодательству. Так, значит, поступает предложение уже. Так, есть предложение про... с... голоса решающего представителей наблюдателей. Пожелание по всем нормам, да, если мы посмотрим, да, даже посмотрев на эти урны, мы видим то, что печати сохранены. Все полностью. Все опечатано, все запломбировано, все действительно. То бишь, по печатам все нормально, они не вскрывались и ничего. Даже если были какие-то недочеты, ошибки, да, это ничего не скрывалось. Плюс еще председателям было сказано о том, что она опиралась на статьи закона, где уже она все это сказала. Так что я предлагаю то же самое, признать эти урны действительными и приступить уже к их нему подсчету. Так, да, давайте да, приступим. Приступаем значит, к голосованию. Кто за то, чтобы справ решающего голоса? Кто за то, чтобы значит, признать эти бюллетени в этих формах? Действительно, всего там было, должно быть 54. Пожалуйста. Кто за? Единогласно. Нет, значит, а вы их просчитывать будете? Решение, конечно, мы сейчас будем спирать, как, Значит, решение комиссии отклонить жалобу Гриневой. И она требует ответа значит, будет ответ в процессе подсчета голосов, когда будет на достаточно времени. Так.